ТВ-клуб «Вкусные новости». Генеральный партнер «Кафе «Восток». Причем тут динозавры?» – спросите вы. И я отвечу. С ТВ-клубом «Вкусные новости» возможно все. Хотите, например, попасть в Париж? Запросто. А хотите почувствовать себя звездой эстрады? И это возможно Музыку Но разве можно твою? Взгляд, твоих глаз. С ТВ-клубом вкусные новости Возможно все Вкусные новости Ставрополя Генеральный партнер проекта Кафе Восток